Мы приехали в Крокус Сити Холл Хотим сходить в Океанариум Вот такое вот здание Океанариума Сейчас будем заходить, посмотрим Ну, я смотрела предварительно по интернету Вроде бы все работает, все хорошо Мы Океанариумы уже в принципе разные видели И в Адлере были да, и в Севастополе тоже мы были. Ну и сейчас здесь посмотрим. Здесь мы еще не были. Меня в стополь, а в угу. Мы зашли в Океанариум. Это русские осеты. Ой, красавцы, сколько их много. С Да, с мучками все разные маленькие. да и маленькие там есть за а, фото-видеосъемку здесь надо доплачивать ну, недорого в принципе 150 рублей Вот такие вот браслетики одевают и можно снимать и фотографировать. На всю компанию одному человеку. <свят> да, на всю компанию достаточно одного браслетчика. <свят> Наверное, тоже, да, если там ультрафиолет. Да. <свят> да. <свят> <свят> Не знаю. Ого! Какой большой. Да, он где-то сюда ростом. Половина у сазаны. Он темненькие щука и белые амуры. Да, замер сколько мы тут стоим, только он тоже стоит. Нет, он ну, вроде живой. Фамиллион. Спрятался. Как будто мы это палком. <свес> а, это вот, наверное, как раз тот, который спрятался. <свес> это <свес> мысль его. Ладно, как ты любишь. А, и здесь прям золотые рыбки. Да, так и называется. Золотая рыбка. Она надо желание загадывать. на этот песок едят. Она они его желтые вот не Она там что-то выбирает, ищет. Надо быстрее загадывать, всем-всем-всем желания, да. все, кто смотрит это видео, быстрее загадайте Загадывайте, да, здесь рыбок много, нам всех хватит. Да. Ой, какие хвостики красивые. Чудо. А это дань забавный, с черным хвостиком, с черными пятнышками. Да. А эти на поверхности там да. дышат? раз. Ух ты! Все говорят, что это лунтик. Ух ты! Какой забавный! Вот за Еще розовый. один, да, такой розовый какой-то. Мам, вот скажи, пожалуйста, похож он на лынчик? Нет, конечно. Здесь техники говорят, что это лунтик. И это речные обитатели? И вот они, смотри, сколько. А вот, как называется? Аксауты. Я не знаю, как правильно ударение. А, а обитает в нескольких озерах в Мексике, в том числе Чалька и Кочемилька. Да, Написано длина до 30 сантиметров, но, мне кажется, чуть-чуть побольше, ну да, 35 наверное. Мы сейчас в экспозиции реки озера, то есть здесь обитатели реки и озер пока что, морских здесь нет. Да, написано, руки в воду я всегда дальше Сейчас на камне. А, да, вот прям на камушке. Вон рыба вот такая вот просто. Они из камушков же там кушают. Насосалась. Правда. Присосалась. Эти. Забавное. Я вот еще одна. Подтянулась. А то Они вот так вот стекают к вода. Это водичка стекает. Сами руки не стекают. Да я забываю, вода к ним туда, видимо, сила. Тут вот такая ящерица есть Странная Ой, Какая интересная яща. Она маленькая Раз, два, три, Очень три. маленькая Вот чтобы вы понимали вот мой палец это <с <с цифра> цифра> Вот эта рыбка Трошечная Водичка Вот так вот Водичкой стекает Они вот так вот лесенкой сделаны Это вот голубая, называется голубой неон. Они светятся вообще реально как неоновые. И такие гранки-то Ой, да. Интересно. Глянь, как плывет, посмотри, как он лапками делает У меня, блин, почему-то фокус все время пропадает Они, видимо, слишком быстро плывут Не, на неоновый вообще класс Ой, смотри, тоже вот эта вот рыбка Присосалась, которая Вон, сфокусировала я ее Глянь, какая маленькая Она прям губами к стеклу присосалась Ой, это да, мы Она, Я ее вообще не люблю. Да, если бы ты не показала, я бы ее не заметила. Глаза валят уже, я ее А это? Да, стеклянный сон называется. Они прям на самом деле прозрачные. Прям все косточки видно. Да, они прям такие вот стеклянные. Долго. Да. А вот это вот это уже красный неон. И чем отличается этот красный неон от того голубого неона? Потому что все были прозрачные с синим, а здесь он красненький. Вот видишь, он внизу все равно все похож. А он он похож, но раз. Ой, красиво, как все светится. Эти белые рыбки называются акулийсом, альбинос. Тоже они такие белоснежные. И с подсветкой смотрятся как будто не светятся. Такие небольшие. И это видно по ее крупной и очень прочной чешуе, которая защищает ее буквально как панцию местные жители, вылавливая такую рыбу, съедают ее красное мясо. А, собственно, она и называется на языке идей, перорубку «красная рыба». Из чешуи а, себе изготавливали гранью, которые могли идти на охоту. То есть, а, такая чешуя достаточно легкая, но ее невозможно пробить даже а, стрелой или ножом. Не так себе, такая прочная. Ну и, конечно, наш водолазвитый жаркий мистец на другую сторону, да, и спускается он для да, это вот, да, и в в прямо здесь, и родителей. И в присущие, я, теже, в рождение, то есть они как монетка и очень быстро вырастают. Скаты прям. Над нами, на, на потолке. Классно. <связывая> да. Может быть, я Может быть, <связывая> I think that's what you're doing. Ярко-ярко-розовые, ярко-оранжевые. Камера, конечно, так не передаст. А это пираньи обыкновенные. Обыкновенные? Да, но ну вот, мы вот такие уже видели. В Севастополе мы таких вентили. Красоток. А это рыбка красный попугай называется. Она тут золотая, она только очень крупная. Вот ну, с ладошку, наверное, примерно размер. Всегда они все отворачиваются. Они не хотят нас видеть. В зиму они хватают сильно мокну им там дышать трудно. Ты же не твою Ну, я отчасти. Ну, как ты похож Вот мы дошли до крокодила. Они такие большие. Ой, а чего он не закрывает? Ты думаешь, он настоящий? Может, он не настоящий? Я не знаю. А, И это тоже мама, как будто бы не настоящий, не И Лондон тоже. Не, ну они. А, интересные. вон еще, да. Они могут вообще просто, мне кажется, два часа лежать. Поэтому вон подвигал пальцы по а, да. да Нет, это точно настоящий То есть... О, О, он, он, очень... он пошел он встал, он настоящий он да. Классный, да. какой он большой потом потом... спрятался немножко и странно, вот эта рыбка одна только а, такая рыбка да, одна да, есть еще там маленькие рыбки. Ну, вот, например. Но, Видишь? Вот он встал, пошел, лег. Да, и опять и бегает, Это их сколько? Три получается, да? Вот раз крокодильчик, два крокодильчик и три. Обрати внимание, они все разные Этот прям весь светлый Тот светлый а, Как зебра Такое, полосочку А третий совсем темненький Мама М -м -м. Я в общем знаю то, Что а, Когда крокодилы плачут Они в школе Когда крокодилы плачут Они на самом деле плачут Не потому что они Ответные а у них там рацион, когда там, там, там что-то выделяется, и они там едят, когда hmm. едят, они там не плачут, и не плачут. Понятно. В общем, крокодилы <с famous> тоже плачут, да? Ну, конечно, крокодилы плачут, но я никогда не видела. Это... Как крокодилы плачут? Нет, я никогда, <сас persisting> никогда не видела. Она очень часто плачет. Ой, приплывала. <сас> <сас> как тебе здесь? Ты не плакаешь? А это похоже рыбка на какую-то разновидность пирании, да, наверное? Yeah. Диана, здесь прям пищит, Вы посмотрите, вот посмотрите, куда мы пришли. Yeah. Это рай фламинго просто. Yeah. И они все такие разные. Есть вот такой вот темненький какой-то он цветной. Да, есть, ну, розовые, конечно же. Но они такие светлого-розовые, есть прям темно-розовый. Ой, сидите, когда сюда подходит печа. Ой, смотрите, смотрите, понятно. <реклама> Классно. Нет, ну где ящирица? Не знаю, кто это. А -а -а -а. Да, варан какой-то сидит Не знаю, Ну не знаю, да, очень-очень похож на варана Ящерообразный Варан? Да, ну похож Нет, ну птички эти красные Вот она прилетела И ее стало лучше видно Но это точно не фламинго Это какая-то другая птичка Сейчас мы выясним, как ее зовут. Это красная? Да, да, красную птичку зовут. Красный ибис. Мы выяснили. Это, видит, да. Да. Это, Это щетинистый броненосец. Спят. <сёкнутый> Это вот опугалица. А, Видишь, они же разговаривают с У тебя. Тебе небольшие... Ты видела? Черные малыши. С нашей стороны. Здесь тоже игрунки. Один спрятался он. беленький, Серебристый. игрунок. Такие забавные. вы Птица-носорог Вот она ускакала У нее вблизи такие длинные ресницы он может быть. М -м -м. Я думаю, повернется. Ага, опять же скал. Да, такие реснички, но вот, к сожалению, на камере так не видно. Ага, все получилось, и не заснять его ресницы. пошли мы в экспозицию джунглей. Конечно, здесь интересно, но в основном представлены всякие ящерики, там насекомые. Запрещено. Ну, они Вот, очень... а, там лягушки. Ага. и лягушки, и курапатки. воробушки белые да, вот, вот, светлые воробушки какие маленькие вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Ага, Он тоже там гуляет мистика так, мостик кого-то там кого-то кормят кого-то там кормят но не совсем видно кого там черепахи -а. черепашки рыбки маленькие Ой, вот здесь вот видно рыбки. Разные. Это палка, да? Да, да, черная это палка. Рыбки вот золотые, коричневые такие. Интересно, все рыбки плавают, а те, которые коричневые, не знают, что это за рыбки. Они прям по камушкам двигаются.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 видимо кафе. перекусить такие стулья все забавные Срамочка. ой столешница ну это куда-то классно так теперь мы заходим на научно-просветительскую познавательно развлекательную выставку мамонт его окружения вот такой вот мама. Божечки мой. Вот интересно, они реально были вот таких размеров, что у меня даже на камеру он не помещается Помещение просто. Обалдеть. <смех> Может. И с этой стороны рукой. <смех> вот это мама не пищает. Знаю, писали, да Ого, вон. да, этот олень тоже очень большой. Я не знаю, метра. Чучего современного лося Чучего современного лоси. Он а, больше двух метров в высоту. Не знаю, метра три. Я не думаю, что такие овощи современные бывают. Хотя я не знаю, я не встречала лося. Ну, О, это размером но мы чуть больше олень mm -mm. не настолько да. это скелет шер... шерстистого мамонта да, мамонта ну вот остался только скелет но он тоже очень большой настоящий ну, я думаю, нет, что это какой-нибудь пластиковый. настоящий скелеты здесь не разместили бы. Тигр. Ну, я думаю, это этот саблезубок, да, или как его называют. Реконструкция крупной саблезубой кошки. Красавчик. Да. И вот я что, у нас такая дома Потому что ростом я Так, тут тоже выставка. Мы же заходили на выставку, поэтому это такие вот статуиточки сказали нам, что они выполнены из натуральной слоновой кости. И что это не очень дорого. Ну, мы не стали уточнять вот сколько. Но очень интересно. Позже. И как камбала. Морская камбала. А это мясо. Нет. Голубая, да, других рыбок он за ними не, не, не особо рассмотришь Да, из, из подмойстика У ну, не таких маленьких рыбок не знаю, каких-то сжирают Может, пока они на, наелись Ну, может быть, человек просто Может, они какие-нибудь ядовитые Они же не всех мелких едят да. тоже Ну, да я такое название не запомню точно вот этой серии того что прочитала посмотрела и забыла написано что их 4 вот раз два три а беленький это вообще детеныш вот несмотря на то что он такой уже ростом с маму ну это наверняка ее детеныш беленький такой Хорошенько. А это <связывая> африканский марабу. Да. А. А. А. Какой он большой. даже. <связывая> Стой. А вот он снова Ой, черепах, Искат. Там он Она как я мою. Да, она очень большая. Что ты твои даже головы? И моей. Угу. Обалдеть. Жень, черепахи. Черт, красивые, да? угу. черепахи огроменные, акулы, скаты тоже огромные. Да, там наверху получается вот эта вот э, зона экспозиция джунгли, где мы уже были а через заборчик там на что? -то? реки озера, да? где там все там маленькие и, и там, да? игрунки, игрунки да. ой красота вообще это, это просто залипательно Здесь Просто не парил. красивые как пирог. Просто... Все, пойдем? Да, врезусь Ну, мы с здесь реально везде Выход, как обычно, делают через сувенирную зону вот здесь источки такие, степлички, да, и голуби разные, ну, конечно же, акулы, поэтому кто не успел купить акулу аку, акулы Икеа, пожалуйста, в Икеа на Реуме mm -hmm. есть. пандачка, mm -hmm. да, там маленькая пандачка, сколько там она, 150? А я вижу? это Ой, фламинго. Глянь, какой это. Фламинго или кто это сидит? Ну вот. <Well>, what... oh, what... Ой, зайчики, смотри. <смачно> Ой, а у этого ушки вообще там блестящие. Вот такие сувенирчики тоже есть. Мы вышли из океанариума. Уже на улице темно. Время пролетело незаметно. Ждем сейчас, за нами приедут. Вот такая вот красота сейчас. Все везде светится, горит. Колесо обозрения, мостик. Стоим, пока ждем, дышим, наслаждаемся. Лапуни, тебе понравилось твое 8 марта? Да.